вот, короче, да. Подошли мы к этому мосту. И вот что мы видим. Когда снег оттаял, все выглядит еще гораздо хуже. Состояние просто. Просто ужасающее, блин, даже держаться. Боюсь, а то прям вниз можно скатиться. Ну, О, вот, глядите как. Все рассыпается в труху просто. Вот смотрите, машина проехала и трясется, трясется оторванные вот эти куски, когда проезжают фуры. Вон там тоже. Все побито. Да, вот. Арматура. Ну, Кулаком разбить не могу, но я думаю, что скоро уже смогу. В принципе, такая тут система. Пешеходная часть явно аварийная прогнила. Так. Давайте-ка посмотрим получше. Что тут? Надо спуститься. Посмотрим получше, что тут у нас внизу. Ну, я тогда смотрел, автомобильная часть такая достаточно прочная. Тут, я думаю, вряд ли что-то провалится. Только если вот где трещины, там большие трещины такие расходятся, все. А это-то она крепкая. Не, это, это заводское. Ты что, знаешь? Нет. Это да, вот опалубка заливали. Кто? Заливался как а -а -а. Потому что эта форма хорошая гладкая, а это вторая, что вот так... Да. Видишь, вот трещины довольно-таки Там. Ну так я не знаю. Проезжая часть вроде еще ничего. Самое похуже, это да. всего э, нижняя плоскость, дают. А, -а, -а. а вот пешеходная, видишь, она нависает вот так вот. И она может обвалиться запросто. Вот это-то она вон, видишь, как все проложено под балками. А пешеходная часть вот она отдельная. Вот то, что снизу подрывается, это не просто. сетку такой делает. А... Понятно. Смотри, ну, тоже плита уже немножко от воды под... вся поразодралась. Да. задралась Ну что. Наверх надо идти. Да, наверх посмотрим. Надо будет, наверное, этот, как его идти сельсовет искать. Какую только сторону? Туда в деревню там или туда? Не в саму крапину там. там. там здание, в а это что там? Там, там дачи, наверное. Да и вот, кстати, щели и тут уже совсем разболтались. Вот одна, вот еще одна. И снизу слышу сыпется, да сыпется. это видишь вот здесь вот я думаю тоже скоро появится такая щель это вот между между плитами вот такая вот черня что пора найти где же этот совет и поговорить а то следующий приемный день только через неделю да кстати говоря вот вот так выглядят ступеньки возле Крапивинского сельсовета. Поэтому, знаете, меня не удивляет состояние этого моста, когда я вижу эти ступеньки. Ну что-то пойдем? что-то. Старохода. Да-да. Блин, сытится. Так, -с. Ну вот, мы как бы на месте. Мы специально. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Да. Собственно, что по поводу... Спросил по поводу чего, по поводу того, почему знаки, а когда ремонт будет, то есть, да. Ну в курсе, не в курсе. Да, не, ну в курсе, я же позвонил, в курсе. Они знают, они мне сказали, говорит на неделе сделаем, вот на той неделе типа. тут вот сделали, да, знаки повесили. Ну и чтобы в блоки поставили на техника, они все-таки Ну понятно, но это сам-то мост на такой остался. То есть спросите вообще, им озвучили сроки, когда вообще будет ремонт непосредственно самой пешеходной части или нет. Потому что если нет, тогда нам придется как бы самим мне писать вот это в обл. сполков, наверное. Или петицию, может, как советуют в интернете. Они поставили. же официально же еще не дали. Сад. В смысле? Нет, так они сказали, что потеряли мое прощение. И тогда вот они мне сказали обратись там лучше в совет так что официального ответа не будет поэтому я и все в совет позвонил вот поэтому сюда идем чтобы как говорится да чтобы чтобы узнать здравствуйте чтобы уже узнать что да как для нас ничего я думаю для нас тут ничего информации вряд ли какая-то будет. Граждане. Нет, граждане. У ну, вас вот сегодня приемный день? Так ясно. Я Должны, вы кто? Вопрос. Все в трое или по одному? Да, все в трое. Хорошо. В Хорошо. Кабинет же большой. Да. Хотели, в общем-то, узнать по поводу моста. Тогда вот звонил я, спрашивал, как вы тогда сказали, что на неделе ремонт будет. Мы посмотрели, там знаки поставили предупреждающие, а, собственно, ремонт в самой пешеходной части планируется. Послушайте, да, вы у меня разрешение снимать не спрашивали. А, ну, то, то есть, есть вы снимать, говорите не, не, не снимать, так? Ну, понимаете, вы боитесь да. Я стесняюсь, что я буду. Абы как на голове. А, ну я буду пол. Я буду пол снимать. Главное, как бы. А, а, обычно предупреждается. Ну, хорошо, да. А просто снимать э, ради того, чтобы снимать, нельзя снимать. Нет, просто так, фиксация. А то вы стоите, мне надо тоже. Да, да, конечно. Хорошо. Скажите, одну минуту сейчас. Костя, получаем. Сейчас одну понятно, слышу, нет. Тогда, так думали узнать хотя бы сроки. Ну то есть, потому что если, например, в чем Послушайте, проблема? Простите, я сейчас расскажу, в чем проблема. Хорошо, да. Это да. самая дорога Орша-Дубровна приближает молодой человек. Да. Ну по-моему договорились, что мы не снимаем. Ну это не запрещено. Ну для да себя, он снимает. У меня снимает, он не вас, Послушайте, он меня снимает. Я вижу, кого снимает. он снимает. Ну что вы так волнуетесь? Ну да. давайте, расскажите, пожалуйста. Мне уже один раз сняли, у меня волосы у вот апостолились, ну дура дурой была, ну понимаете? Ну, я женщина, не хочу, Понимаете, будет. люди, кто... Это не раз... не Все, судите, давайте. и судим не будешь, так? Давайте Хорошо, Объясните я, нам, как да, это да, у кого-то проблемы. Дарова, это Орша Дубровна, обслуживается ДЭУ-39. Оршанский. Да, которая расположена, знаете, в Андреевщине. Точно, Андрей, говорите? Не, ну вы говорите, вы просто тоже не знаем, к кому обращаться. Нет, ДЭУ-39 обслуживается ДЭУ-39. С директором я разговаривала. Они являются филиалом Витебск, Орша, как, Витебск, Облдорс, как это правильно строй. называется эта дорога? Ну, скорее скажу. всего, был строй. Нет, сейчас скажу правильно. Где-то мои очки были. Так, сейчас одну минуточку скажу правильно. Но вы об этой проблеме узнали только, когда поступило заявление, или вы об этом уже знали давно? Я не то, что давно, я э, знала, когда начал сходить снег, понимаете? Когда начал сходить снег и поводки, я пошла поглядеть, ну обычно нахожу дети мосты, там вода сильная или не сильная, но пошла посмотрела, и посмотрела. Ну хорошо, видела. а вы зна знаете о том, что была размещена информация на ютубе? о том что о состоянии моста, потому что Потом люди мне начали по телефону, говорил, я что я мы сняли. вот да. я это узнала что молодой человек мне позвонил но позвонил. мы обеспокоены потому что угроза жизни ну, а и здоровья а это важно поэтому основное финансирование от Витебск был это Дор сейчас то что я назначаю Я просто выяснить по причину, то есть почему. Потому что мост, видно, очень-очень много лет уже не ремонтируется, там перила уже Нет, рассыпается. По перилам я не знаю, как там. Ну, и бетон тоже. Пери... Периодичность как ремонта. А это ж исследования проводят, я так думаю. Ну там без исследования можно без специалистов сказать, что мост находится в платежном состоянии. Во-вторых, видно, что там какая-то попытка такого как бы, ремонта есть. То есть где-то цементом там подмазаны, стыки, щелей и проволокой там ну, подвязаны. Да. То есть видно, что про, о проблеме кто-то уже знал. Сколько лет назад неизвестно, но кто-то уже об этом раньше знал. И пытались как-то там скотчем и проволокой залатать. Ну там скотча нет, а проволока, конечно, есть. И... Там синяя лента такая, пластиковая, крепкая довольно-таки, но это... Так, ДЭУ-39, она принадлежит труп Витебск, Автодор. Mm -hmm. То есть ДЭУ-39 – это филиал этого Витебск. И поэтому про разговор с директором он сказал, что финансирование, ну как бы... Когда возникла проблема, тут же возник. оплатить это невозможно. И уголовное обратимся в предприятие, чтобы показали содействие в ремонте. А в настоящее время положили там плиты и повесили знаки прохода. Понятно. А по срокам они не назвали, когда они примерно. То есть просто сказали, мы обратимся там и сюда. И когда-нибудь будем там, ну, когда у нас деньги появится. Ну, понимаете, я после обеда должна была ехать сегодня а, с таким, например. Хорошо. Мы с ним встречаемся с директором. Они уже обратились, а когда им ответ дали, что когда будет ремонт, сегодня Хорошо. Вы дали. можете нам э, по стечению времени, то есть э, сказать, когда начнется, когда будет финансирование, когда в каком, например, в этом году, в следующем году будет начать ремонт данного моста? Конечно. Я желаю, что сегодня а. я... Хорошо. Буду ну, встречаться с директором. Мы договорились. Просто, просто да. дорогу мы тут, это самое, к субботнику подготавливаем, убираем, все ремонтируем. Поэтому. Хорошо. А что делать другим гражданам, которые вот решат пешком добраться, например, в соседние деревни, даже хотя бы на тот комплекс? А, там стоит ну, там знак, то есть везде. ну, я понимаю автобус, а если пешеходом? Ну, бывает критическая ситуация Ну Понимаете, почему? получается так, что выйдя на дорогу, тем самым мы подвергаем себя ну, опасности вами, на, ком, туда, на, дорогу, на дорогу наши сельские да. жители ходят через этот вот мост, который да. есть, у нас другой есть мост ну, вы, вы, с... вы согласны, что я на сегодняшний день есть проблема, проблема. Да. ее нужно решать Я согласна да. и совместно тоже не сидим, тоже к... попросили, чтобы сделали. Ну, если у вас что-то не получается, может быть, действительно обратиться к общественности, ну, чтобы... Что, а, ну, ну, ну мы просто, да, петицию... Мне, мне у, нас, что... да, у нас есть идея написать петицию в полком, например, По чтобы что а они... мне не отказали. Я же говорю, что сегодня мы должны были встретиться после обеда, просто до обеда прошу. Тут свои э, дела, понимаете. Прием граждан с 8 до часу. Да, Правильно. просто мы зашли, чтобы, ну, как бы, проблема это не потерялась. Ну, вы, что -то там, вы там. ко мне зашли, снимаете все. Спросила, вы говорите, мы граждане. Хотя бы сказали, Павел, Вова, там, или Александр Иванович. Вот я разговариваю, ну, хорошо, да, хорошо. А, Дмитрий, да. Ну, вы, вы тоже мне не, не представились? Откуда ну, я вы... знаю? Нет, ну, там написано. Я запрошла, я, понимаю, я сказала, да. что я руководитель, да. а вы уже я фотографировали, все. как мне. Хорошо, ну, да, приносим извинения, да. если. А то все прилетают такие ничего, все, понимаете. Мы ну, В этом ничего страшного нет. Мы просто спросили, почему?